Здравствуй, мой дружочек, если ты любишь видеоигры и все, что с ними связано, то ты обратился по адресу. Устраивайся поудобнее, я расскажу тебе о всех самых интересных новостях из мира видеоигр. Ну что, поехали? В преддверии Хэллоуина во многих играх начались акции в честь этого праздника. В Fortnite стартовало событие «Кошмары 2020». Теперь игроки, уничтоженные в сражении, появятся на поле боя в виде тени. Не обошлось в этом году и без эксклюзивных бонусов. Участники события могут получить тыквенную ракетницу, арбалет или ведьминскую метлу. Игроки также могут получить и другие косметические предметы. Помимо этого, 1 ноября состоится виртуальный концерт латинского исполнителя Джея Балвина. Он представит свою новую песню, а игроки смогут получить в магазине эксклюзивный скин «Солдат танцпола». Хэллоуин не обошел стороной и другую не менее популярную онлайн-игру. В шутере Overwatch до 3 ноября проходит сезонное событие «Ужасы» на Хэллоуин. Кстати, она уже стала традиционным для этой игры. В этом году Blizzard порадовал игроков новыми обликами на таких героев, как Эхо, Сигма и Винстон, а также вернули в игру режим «Месть Крисенштейна. Помимо сетевых игр, Хэллоуин коснулся и сингл-плееров. В магазине Epic Games стартовала крупная распродажа в честь этого праздника. Акция продлится до 5 ноября, так что у вас есть еще время побаловать себя какой-нибудь интересной игрой. Выход самой ожидаемой игры этого года снова перенесли. Киберпанк 2077 выйдет на три недели позже. Студия City Project Red уже отправила диски с игрой в печать, но релиз решили отложить, чтобы уделить дополнительное время улучшениям. Руководители студии извинились перед общественностью и сказали, что им нужно убедиться, что каждая версия игры функционирует без боев. Будем надеяться, что это последний перенос и в декабре мы сможем погрузиться в мир киберпанка. Ведь всем так не терпится увидеть, над чем же работали проекты целых 8 лет. Студия Хидео Кадзима официально подтвердила, что работают над новой игрой. Для работы над новым проектом токийская студия ищет специалистов по игровой механике, дизайнеров звука, художников, сценаристов и программистов. По сети гуляют слухи, что Кадзима может взяться за работу над возрождением серии Silent Hill. Возвращение легендарной франшизы явно интересует руководителей компании, так как последняя игра Кадзимы не окупила себя в ожидаемой мере. Видимо, идея симулятора-доставщика еды зашла далеко не всем, так что в этот раз бюджет проекта будет поскромнее. Ну что ж, будем надеяться, что токийская студия скоро порадует нас информацией о новой игре. В Апексе стартует новый сезон. В игре появится новая карта, которая получила название «Олимп». Однако подробностей о локации пока немного. Судя по артам, новым местом битвы станет заброшенный облачный город с аномалиями. Олимп – это большая карта, поэтому в игре появится транспорт для быстрого перемещения по игровой локации. Места в нем хватит на целый отряд. С началом седьмого сезона в игре появится новая легенда. Разработчики представили трейлер, посвященный следующей легенде – астрофизику Мэри Соммерс по прозвищу Horizon. Способности героини разработчики не раскрыли, но, судя по описанию, Horizon умеет управлять гравитацией. Весьма интригующе. Напомним, что седьмой сезон Апекса стартует 4 ноября вместе с выходом игры в Steam. На этом новости закончились, но не расстраивайся, увидимся с тобой на следующей неделе. А если ролик тебе понравился, то ставь лайк и пиши комментарий. Пока-пока!